О чем не говорит? Горский сайт канал петиции? Да это не надо, тебя. Мы готовы. Запускай. Сколько дней? 131. Включили! Включили уже. Здравствуйте! Сегодня у нас 7 июля 2017 года. Канал Расподготовка. Программа Плохие новости. Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Андрей. Наш прямой эфир. Здравствуйте. Да, вещаем мы опять из разлива. Ну, пишет, дядя Слава, привет. Привет. Так, и, значит, сегодня такие э, самые яркие новости. Горскому домашний арест объявили. Вот, по делу, которого, в общем-то, на самом деле нет. Потому что мы все были на 1 мая. Все видели, он там кричал, что там... Майдан, покрышки, огонь, майдан, покрышки, что-то такое, но э, я никакого призыва к свержению насильственному власти э, не слышал и многого другого, что ему там вменяют, я не слышал, хотя, причем реально не слышал, потому что он этого не говорил, потому что это выдумка. Не, он кричал там, майдан, покрышки, огонь, ничего, я кричал, да здравствует революция, дальше что? <смех> Причем и дали ему два месяца э, срока. Э, Нет, не срока, это не заключение. Это домашний арест. Домашний арест э, это мера пресечения по уголовному делу, которое будет развиваться. То есть пытаются <смех> закрыть всех таким образом, чтобы перед 5-11 ни одного лидера не осталось. Так что... Пишет, Мальцев горский предатель. Я не знаю насчет предательства, да но насчет... Не, ну, и у него бывает, он иногда лишние какие-то вещи говорит, там, ну, мы, мы все не без греха. А насчет <coughs> предательства я не знаю, он сейчас сидит под домашним арестом. И, конечно, как любого человека, которого прессует эта власть, я буду его поддерживать и постараюсь, чтобы меня не сластали. Я сделал все для того, чтобы 5-11, в общем-то, у них было у этих ребят все в порядке, да, вот в кавычках. Поэтому, пишет, Майдан это весело. Это, да, я думаю, я думаю, что мы их повеселим. Очень здорово. Значит, я прошу, во-первых, по поводу того, люди волновались насчет сайтов нашего, что его там заблокировали. Его написали, что заблокировали, но мы вчера об этом говорили, что никто его особо сильно заблокировать не смог, потому что люди, которые держат сервер, на котором этот сайт, они в Иордании, и они в написали нам такое письмо с большой радостью, что могут там, у виска показать Путину вот так, и, в общем-то, нормально. Так что сайт работает, и прошу вас, заходите на сайт, и прошу, обязательно раскручивайте его, и сами участвуйте, и так далее. Так что, такие вот дела. И петицию, естественно, надо подписывать по Алексею Политикову и в Твиттер Прошу Трампу и Иванке Трамп, сбрасывайте в Твиттер ссылки на эту петицию. И, в общем-то, я думаю, что вместе победим. Салам алейкум из Иордании. А, алейкум асалам, да. Спасибо Иордании за поддержку. Видите, весь мир поддерживает. А вот тут такая новость пришла, руководитель предвыборного штаба, штаба Алексея Навального Леонид Волков заявил о том, что полиция пришла с обысками в штабы Алексея Навального в Екатеринбурге и Казани. Ну сейчас я так понимаю, что они пошли везде, но я думаю, что этого бояться ни, ни в коем случае не нужно. Я думаю, что это немножко наоборот раззадоривает людей, поднимает настроение усиливает э, революционный дух появилась мода на революцию появилась э, самое главное революционная романтика это это основное как только появляется революционная романтика в общем- то власть может сливаться что звука нет совсем нет ну как весье Иордании пишут значит они слышат что я про них говорю. Звук и так прекрасный, прекрасный, да, и а, такие вот дела. Так, Меня там просят кому-то ответить, каким-то там кренделям. Вы знаете, я не имею времени, чтобы их слушать, не то чтобы им отвечать. Мне вообще пофигу, что они говорят абсолютно. Да? Как помню в армии говорят, что ты говоришь? Мне пофиг, что ты говоришь. Ну, матом вот можно так, так сказать. Абсолютно пофиг, что они говорят. Такие вот дела в Петербург. Петербургские Просто власти усмотрели усмотр... в установке Кубков Навального оскорбление чувств верующих. Кубов Навального оскорбление чувств верующих. Ну да. То есть ведь еще и верующих оскорбили, И неверующих, всех, короче, оскорбили. А Свердловский областной суд смягчил приговор блогеру Скаловскому. И, значит, у него было 3,5 года условно. Скатил до двух. Да, видишь, какой замечательный Свердловский областной суд. Удивительная вещь, когда, да, когда человек, который не совершал никакого преступления, делают скидку. Говорят: ну ладно, мы вас там чуть-чуть это порадуем, да. Очень весело. Оппозиционер даден оштрафован на 20 тысяч рублей за пикет в Москве. Я так понимаю, что два дня он просидел и на 20 тысяч его оштрафовали еще. То есть решили, что не стоит э, туда отправлять его в, в, в тюрьму одним словом. А вот число погибших при взрыве на шахте в Норильске возросло до четырех человек. Да, в Норильске, я так понимаю, поисково-спасательные работы завершены. На поверхность выведено 161 человек. Мне всегда нравится это. Там, там миллион народу выведено на поверхность. Ну, там какое-то количество погибло. Но это ерунда, основное, что вывели на поверхность. Там, как они выводят на поверхность, знаешь? В вот вагониках выводят. Никак. Люди сами выходят. Вышли. Вот так называется вывели на поверхность. Шахтеры вышли, их кто-то вывел. Кто ша спасает шахтеров, кроме са самих шахтеров? Кто такие спасатели? че люди с Марса, Это такие же шахтеры. Такие же бедолаги, которые лезут в этот ад. А потом власть говорит, видите, мы сколько шахтеров спасли. вы какой к этому отношение имеете? Вова, там, Дима, ну, слазить вот, блядь, в подводную лодку вылазить, Ну, раз зайдите в шахту, спуститесь просто. Чтобы не понты какие-то кидать, а в шахту в какую-нибудь глубокую, где там метров 600-700 есть и тысячи метров. Что-то вам слабо в шахту лезть. Там понты какие-то кидать со стерхами летать нормально. А просто в шахту залезть, ни одна сволочь не лезет. Представляешь, как им страшно. А люди там работают. И погибают, между прочим Вот по 2 миллиона рублей выплатят Представляешь? Тем, да, 17, ну это, это жизнь шахтера А если кто-то другой погиб Ну вообще 500 рублей заплатили Как обычно Пишут больше мата Ну бывает а, на риски на риски, Траур, травмы. да, сейчас милостинку будут собирать И все такое прочее Вот Власти Дон не подтверждает информацию О голодовке шахтеров Тоже ну, если они не подтверждают, то это не значит, что шахтеры не голодают, да? Потому что из разговоров я понял так, что сейчас зарплата не просто стала меньше, а намного стала меньше. Цены выросли, зарплата стала меньше, и как-то особенно сильно никто уже не интересуется проблемами тех людей, кто работает. Ну, и так оно и, и в общем-то, в будущем и должно быть. Не то, что не интересоваться, людей должны заменить механизмы, особенно если это шахты. Ну, зачем людям лезть в шахту, да? если Вова Путин туда не хочет лезть, почему кто-то должен туда лезть? Должны работать механизмы. Люди должны эти механизмы обслуживать, люди должны нормально получать. Не идет вопрос о том, кто как, где должен работать. Идет сейчас вопрос о том, кто... И сколько должен получать за то, что он просто живет здесь, на этой земле, которую защищали отцы и деды, там, деды, говорят, воевали. За что воевали? Ну, наверное, за долю национальных богатств. Это справедливо, справедливо. Не за медальки, не за железки. Железки пусть он Вова там раздает. В Азербайджане заявили об ударе по, армянск... <coughs> по армянским позициям в Карабахе. Да, я напоминаю, что Вова недавно заявил о совместном базировании в Армении частей и так далее. И сейчас, в общем ситуация накаляется. Это уже второе сообщение за этот год об ударе азербайджанцев по армянским позициям для предотвращения провокаций. Так что, если для предотвращения провокаций вдруг окажется, что Азербайджан случайно я причем не иронизирую, может, действительно случайно ударить и попасть по российским войскам, получить ответку, а дальше уже будет выручай родимый. Я не знаю, что там будет дальше. То есть, это не так, как это было на всякий случай. А ну, давайте да. мы по ним всем удар, на всякий случай. А ну, другие, там... ну, там и те, и другие обычно наносят на всякий случай удар. А вот там это вечная тема. И поэтому российской стороне нужно было дистанцироваться физически, да? А морально в этом участвовать. То есть пытаться договориться, пытаться решить эти вопросы каким-то образом для всех удобным. Ну, видишь, как-то вот Вова брал с Арксяна. Брал Алиева, привозил на эту платформу в Сочи, где они там сидели весь вечер, бухали. А мне... <смех> и мы стоим вот в 100 метрах, представляешь. И там бабушка какая-то говорит, а, а возьмите бинокль, Я говорю, да не надо, как, как в том анекдоте. Я говорю, да не надо, у меня с оптическим прицелом. <смех> Она очень удивилась. Вот он там бухал с этими друзьями, да, и, и говорили, что они все решат. Если ты помнишь, я в своей передаче сказал, ничего вы не решите, ребят. Так вопросы не решаются. Ничего не решили. Звук прекрасный, давно такого не было. Спасибо. пишет а другие пишут. Звука нет. Но это, кстати, может на разных ресурсах, ой, ресурсах, гаджетах быть по-разному. Да, это вот удивительно совершенно. То есть одна и та же программа. Да, а -а -а компьютер выдает нормальный звук айфон уже не дает или наоборот ну, в любом случае еще раз напоминаем что самый актуальный звук и вообще самая прямая связь с Вячеславом это на официальном канале артподготовка крупными латинскими буквами и там э, где-то больше 134 уже тысяч подписчиков Поэтому ориентируйтесь на это количество и подписывайтесь именно на этот канал, и ставьте, пожалуйста, лайки, потому что это поднимает эфир в чатах Ютуба, в рейтинге Ютуба, и это, соответственно, дает возможность как можно большему количеству людей увидеть эту передачу. Опять очередной въезд в толпу на автомобиль на этот раз в Киеве. Да, и что-то вот это повторяющиеся такие события совершенно странные, то есть иногда это террористические акты, иногда это полный дебилизм, иногда это несчастный случай. В данном случае, я так понимаю, дебилизм, потому что Порш Паномера въехал в толпу протестующих ветеранов МВД, и значит, пишут, что переехал одному активисту ногу, и от водителя разило алкоголем И машину, в машину стали кидать камни, громкоговоритель кинули, ну и так далее. В общем-то, я так понял, что полицейские увезли этого человека, который въехал в толпу. Ну, я думаю, что это связано с, ну, просто с... С пьянством и, в общем-то, с нарушением правил дорожного движения. Я не думаю, что он сознательно пытался там всех людей передавить. Ну, хотя, чем черт не шутит. Если человек там как-то настроен радикально, да, еще пьяный, то он может что хочешь учудить. Нидерланды объявили вице-премьера Турции персоной Нонграда. Да. Вот на официальной пишут страничке 133 тысячи подписчиков. Да, поэтому просим подписываться на официальную страницу артподготовка, официальный канал, для того, чтобы я мог читать в чате именно ваши так скажем вопросы, сообщения и так далее, чтобы у нас было взаимодействие, потому что мне говорят, мы вам в чате писали. Я этого не читал. Почему? Потому что оказывается чат совершенно у другого канала, который является нашим зеркалом. Поэтому подписывайтесь не на зеркала, а на... Канал Арсподготовка, который является нашим офици... Эх ты, Зачем же его разблокировал? Нашим официальным каналом. Так. Вот такие дела. А чешский министр пообещал не выдавать лидера арт-группы Война России. Да, видишь. Но это вот тот самый человек, в смысле та группа, которая в свое время в Петербурге нарисовала. Ну да, член в плену КГБ с... Да, вместе, вместе с... с мостом. Да, да, да. Ну, как бы лидер их умер, погиб, совершенно непонятно. Говорят, что он упал, стукнулся, там, разбил голову, сломал шею. Странно, то есть он скрывался и в Подмосковье его доставили, если ты помнишь, Леню с определенной кличкой, да, его доставили в больницу. Как его фамилия, Леонида, была, в общем-то, он приличный человек был. И слава богу, что вот чехи говорят, что не будут выдавать лидера арт-группы «Война». Ну, дай бог им здоровье чехам, которые не выдадут. Но нам нужен, нужны такие люди, как вот лидера арт-группы «Война», Олег Воротников. Для чего? Для 5-го одиннадцатого. Видите, наших как бы лидеров пытаются всех стреножить, пересажать, и поэтому мы должны как бы родить новых или привлечь старых. Вот тут э -э, Джоанна пишет, что все ваши оппоненты в первых рядах слушают вас, да, они пишут гадости, но они все здесь, потому что от вас идет правда. Это значит, это знают все. Никто в свое время и на правду и ну, ложь растрачивать на кривду, не, на кривду и ложь растрачивать не будет. Да. Говорите. Про... Слава, привет из Гамбурга, что то интересно прочитать про Гамбург и куда-то убежала. Те, кто опасен для режима, реально либо в тюрьме, либо в бегах, либо убиты. А вот Навальный живее всех живых – чудо. Ну, это не чудо. Во-первых, Навальный постоянно сидит. Последний раз 25 сутки, я так понимаю, что вышел только сегодня. Во-вторых, у Навального сидит брат, сидит в одиночке. Его мучают уже, наверное, я не знаю, сколько. Полгода точно он сидит в одиночке, может быть, больше. Тот, кто сидел в одиночной камере, я думаю, меня поймет, Поэтому не надо такие вещи говорить зря, вы вот, абсолютно вы не понимаете, о чем идет речь, то есть человека мучают, человеку сожгли глаза, он сидит по тюрьмам, брат сидит в одиночке, и вы говорите, что это чудо, ну какое же чудо-то? Навальный наш соратник, не надо, не надо разрывать. Это вот тот, кто делает специально это тролль и подонок. Тот, кто делает это случайно, по недоумию, прекратите, я вас предостерегаю, прекратите. Не надо делать, не надо среди ваших сотоварищей искать врагов, каких-то там злодеев и так далее. Нам нужно объединиться, нам нужно помогать друг другу. Нас и так не, не очень много, я имею в виду тех, кто руководит протестным движением. Мы разные по характеру, не бывает идеальных людей. Ну, кому-то не нравится Навальный, кому-то Мальцев не нравится, там еще кто-то не нравится. Ну, нехай, ну, вы вот это вот немножко в себе уймите, и все, и, и двигайте в том же самом направлении. Нам всем вместе телегу надо толкать в одну сторону. Ну, помните же вы, в конце концов, Крыволова, Иван Сергеевич, да, про лебедя, рак и щука, но это же от вас они хотят. И этого, чтобы мы все тянули в разные стороны и тянули друг на друга. Не надо этого делать. Даже вот вы сомневаетесь в чем-то, не высказывайте сомнений, не надо. Потом разберемся, со всей этой мразью разберемся, потом... Что будет, предъявим, открыто, совершенно спокойно. И архивы откроем, и все сразу станет ясно. Все сразу станет на свое место. Не надо сейчас ни, никого, ни в чем подозревать, никого там э, давить, и никого не надо оскорблять. Так что, так... Убийство зашкаливает, а вы еще хотите раздавать оружие, нельзя пугать, путать Швейцарию и Замбию. Ну, Во-первых, мы уже приводили пример Эстонии, где жил такие же русские, как и мы, и тех регионов Эстонии, где таких, как мы, 80%. После раздачи оружия уровень преступности упал и сейчас гораздо ниже, чем в России. Ну и во всех остальных странах, Молдавии, например, тоже оружие раздали, количество Преступление снизилось. Ага. Что такое? Ну, вот э, мы по поводу Навального еще... Да, да, вот меня просят обратиться. Да. Вот написали мне, обратитесь к Навальному по петиции, пусть вырежут зрители ему отправят. Да, я прошу вас обращение к Алексею, вырежьте. Алексей, я очень тебя прошу обратись к своей аудитории к тем людям, которые поддерживают лично тебя, конкретно вот так сказать, заточены на тебя, чтобы они подписывали петицию по Алексею Политикову, которая размещена на сайте Белого дома Алексея надо вытаскивать из тюрьмы, как и любого другого нашего соратника того, кто борется с действующим режимом я прошу и, так сказать, остаюсь твоим верным другом. Так, Ленин в шалаше. Ну, конечно, сейчас шалаш-то тоже информационный, вы поймите. И лично сидел в шалаше, писал работы, что-то рассылал в Искуру, да, потом приехал, опубликовал там советы по стар... Который написал. Но время тогда было растянуто. Сейчас время сжато. Сейчас информационный мир. Такие вот дела. Так. Революция без жертв не получится. Вы же понимаете, что кто-то погибнет. Вы помните, 20, какого там, девятого? Мая был ураган, да? Погибло сколько? 16 человек. Погибло 16 человек. революции погибло 16 человек. Сказано, было бы сказано, что это кровавейшее из -за революции, там здесь величайшее совершенно. А здесь все нормально. Но вот я вам скажу, что если бы в России не было такой гнусной власти, которой вообще все пофигу, то и от таких, в общем-то, не очень страшных ураганов не погибало бы 16 человек. Поэтому давайте возьмем просто карандаш и пересчитаем, сколько погибает в год от убийств. Говорят, 16 тысяч вранье. Вранье! Посмотрите, сколько они опознанных трупов. трупов. 40 тысяч. Из 40 тысяч, сколько это криминальный. Ну, какой судебный медицинский эксперт начнет там что-то раскапывать очень серьезно, если это вообще, ну, как бы, безхозный труп? Да нафиг никому это не нужно. Как минимум, я как, вот, как криминолог вам говорю, как минимум там 6%. 6% от 40 тысяч. Это сколько? 1% 400. 120, -то. 2, да, нет, 2, 2400. Да, 24. Ну, будем считать 2000, да? ну, прям по минимуму. Еще 2000. Сколько пропадает без вести? Эти ребята пишут 100 тысяч. Не верьте, гораздо больше. Возьмем их статистику. Пропадает без вести 100 тысяч. Они говорят, это ерунда, 70%, там почти 80% находится. Предположим, предположим 30 тысяч пропадает без вести. Да? Сколько из них криминальных? Ну даже возьмем, ну, я не знаю, 10%, да, это еще 3000 и так далее. И мы сейчас вот с вами насчитаем, что никакая революция, никакая революция не даст таких результатов. Вот хоть ее каждый день проводи. Вот то, что происходит сейчас, это вот как раз путинская революция. И она уже идет у нас 18 лет, и она уничтожает все. Так И вот, всех. Пишут, висим, висим, висим все виснет, висяк, как вчера. Володя, слышишь, если Обновите страницу. Перемотал назад, пишет, все хорошо смотреть. Пошло на слабо. В Неаполе рухнул пятиэтажный дом под завалами. Есть люди. Видите, вот как... Думал там тысячу лет, да никто реновацию не был, скажут Собянинские. Никто не проводил реновацию, а потому такая такая вот. Ну, мы не будем поэтому, по этому поводу шутить, в общем-то, люди, возможно, погибли. <связывая> а вот объявление тут э, есть по поводу митингов защиту Навального и Мальцева, который пройдет в Саратове. Это акция оппозиционеров в поддержку преследуемых активистов, запланированная на 9 июля в сквере имени Грибова. И, как рассказали эхо Москвы организаторы, подобные протесты по всей стране состоятся по инициативе незарегистрированной партии «Свободные люди». И, по их словам, Саратовская мэрия согласовала митинг. Ожидается участие порядка 200 человек. Начало 15 часов. И напомню, что 12 июня в указанном сквере около 2500 человек собрались на акцию оппозиционеров против коррупции. В ряде российских городов ее организовали сторонники политика Алексея Навального. А сам активист был задержан под лист своего дома. Сегодня он вышел на свободу после административного ареста 25 суток. Так что всех наших сторонников э агитируем. 9 июля. Да, 9 июля. 9 июля. И, и, и, кроме всего прочего, создавайте ячейки по партии свободных людей. То есть мы официально создаем партию. Мы уже об этом говорили. Так что все, старт дан. Партия свободных людей. Вперед. Так, Меркель надеется на хорошие результаты саммита G20, а ты надеешься на результаты? Ну, я надеюсь, конечно, но для кого они будут хорошими, а для кого они будут плохими, вот вопрос. Мне кажется, для Путина они точно будут не самыми хорошими, а может даже ужасными. Ну, не знаю, посмотрим. Какие будут для Путина, для всего мира. Я не думаю, что он какой-то особенный, этот гамбургский саммит, который начал работу и большой двадцатки, да, и который уже ознаменовал свою работу тем, что 111 полицейских пострадали в Гамбурге в столкновении с противником саммита G20. Вы Представляете, если бы подобная ситуация случилась, например, 26 марта в Москве. Это 111 полицейских пострадали, да? Во... Там 26-го пострадал якобы один полицейский, причем тот же самый, который уже страдал на Болотной, вообще, который страдает по любому поводу. Я вообще думаю, что он страдалец такой. Так вот, сколько людей уже сидят? Семь. Семь. Это по уголовке. И безумное количество по административке. Здесь 111 полицейских. Ну, значит, как минимум в 7 раз больше должны уже сидеть в тюрьме. А сколько там сидит в тюрьме в, тюрьме, в Гамбурге? Давай вот сейчас не будем об этом говорить, потому что там задержано несколько десятков человек. А по, скажем об этом через три дня. И я готов ванговать, что там не будет уголовных дел. А знаешь почему? Ну, потому что для полиции это естественный риск. Ну как для пожарного он может обжечься, как для там, спасателей он под лед может провалиться, так и полицейский может получить в дыню, бывает такое. Ну что ж тут, понимаешь? Когда идут массовые разборки, кому можно предъявлять и кому зачем-то предъявлять, если как бы, полиция сама себя ведет достаточно жестко. Ну, то есть, ну, собрались, ну, там, навешали друг друга. Какие вопросы? Пальцы, возможно ли Третья мировая война? Она не просто возможна, она пока неизбежна. Пока неизбежна Третья мировая война. Сейчас, если то, что происходит, будет продолжаться, то все, война прям. Как говорится, с пылу с жару будет. В Гамбурге из-за протестов изменили программу для супругов глав G20. Представляешь, ну, то есть, там опять, наверное, должны были при, приехать э, жены, жены мужского пола. Ну, нет, там таких нет, я просто пошутил. Да, и э, программу изменили, потому что там э, народ как-то очень сильно возбудился, охранять весь Гамбург нет никакой возможности. У нас, конечно, привели второй оперативный полк, который начали всех сажать, бить, колотить и так далее. Но там решили так не поступать, и поэтому вот Милане Трамп не смогла поехать на экскурсию и многие другие как бы, люди, и супруги глав G20 остались... Что такое? А вот человек пишет, что в России, ну так, в, до в дополнение к тому, что страдают полицейские, а тут, что 262 тысячи э водителей лишены водительских прав за долги. Ну, это в, до в дополнение, видимо, ко всем нашим прелестям, нашей жизни в России. Замечательно. Еще и к тому, что вот таким образом, наверное, борется с пробками. Слава слава, за тебя больше людей, чем ты даже думаешь. Я гоняю по всей стране, восточнее Урала, и это доподлинно знаю. Я знаю, что большое количество э, у меня сторонников, э, соратников, но я знаю, что за меня те, кто против Путина. И это очень важно, понимаете, они не столько за меня, сколько против Путина. И вот человек пишет... Чайка Василий, я анархист, я тоже анархист, и мне меня радует то, что мне удалось сподвигнуть наконец анархическую часть народа к неким свершениям, потому что не было мотива. Ну кто такой анархист? Ну вот представьте себе дурдом партия анархистов, да? Ну смешно. Как анархисты могут собраться в какую-то партию. Да? Потому что ну, как бы цель анархии – свобода. Но когда мы говорим о тех целях, которые являются сейчас промежуточными, и которые мы можем добиться все вместе, да, то тогда мы подтягиваем всех кого угодно, и анархистов, и националистов, и либералов, и коммунистов, и все в одном месте. И это очень хорошо. И это место, в котором мы все не жопа, а передовая. Хотя ну для некоторых это, в общем-то, тождественно. Так... Мальцева всегда так много смотрят. А я не знаю, сколько сейчас смотрят. Вчера смотрела в прямом эфире 41 700. После того, как выключили компьютер. Когда, ну, в смысле, не компьютер, а программу. Когда заканчиваешь, там показывают там, ну, 10 тысяч. А останавливаешь программу, сразу, сразу же появляется другая цифра. Потому что некоторые смотрят с задержкой там, в 30-40 секунд. И их... Компьютер не считывает, как э, прямой эфир, хотя он прямой. Вот вчера 41-700, э, да? В прямом, эфире. в прямом эфире. Будущее за анархии. Ну, как угодно можно называть. Кто-то анархию называет, кто-то царствием Божьим на земле. Коммунисты коммунизмом это называют. Отсутствие государственной власти. То есть отсутствие аппарата принуждений, жесткой машины, которая всех нагибает, отнимает деньги и называет это налогами, там недовольных, сажает в тюрьмы и называет это профилактикой да, экстремизма и терроризма и все такое прочее. А назвать-то как угодно, можно, но это будущее. Но ну, мы же все с вами нормальные люди, живем в такую эпоху, мы же понимаем, что государство было не всегда, и не всегда оно будет. Ну, нафиг оно нужно, это государство? Ну, что, у, у человека некому больше нет фантазии, куда деньги потратить, только на государство, да? У человека нет фантазии, как обезопасить себя, свою семью, только государство, может, которого нагибает гнезд, все отнимает. Оно то, которое вы, выпиливает болгаркой те двери утром, оно тебя, оказывается обезопасивает. Да нахер оно мне нужно, такое государство, с его безопасностью? Государство ныне – это собака, почти бешеная. Ее надо держать на цепи. Народ должен ее держать на цепи, дрессировать постоянно в виде чиновников. Государство должно в виде своих чиновников – Иметь только один срок, да, то есть, вот, вот они пришли на 5 лет, 5 лет отбухали, мы им повесили ордена, пенсии дали хорошие, и нафиг, чтобы никого не было. Все, пошли все на пенсию, бизнесом заниматься, я не знаю, там, куда-то в море купаться, там, все, вот, один срок, у него камера, видеокамера, у него микрофон настали, все, что делает, делает в облаке, чтобы мы видели каждый сволк, что там делает, и все, и презумпция недоверия чиновнику. Мы ему не доверяем. Он должен нам доказать. И закон о правде. Если ты, сволочь, хоть раз сказал неправду, мы тебя выгоняем автоматически. Вот доказательство того, что сказал неправду, все, ушел нафиг. Выбираются все только на один срок. Судьи на один срок. Прокуроры, кстати, они и не нужны вовсе. Точно так же, как и не нужны депутаты. Вы сами в состоянии проголосовать по любому вопросу. У каждого есть гаджет, каждый может проголосовать. Депутаты ни разу не проголосовали так, как угодно народу ну хоть раз ты видел чтобы депутат проголосовали как хотел народ Нет, ни разу не видел. ну вот сейчас модные тенденции <къех> у нас тут в правительстве Дмитрий Медведев Медвед... э, в твиттере своем и у Дональда Трампа тоже есть свой твиттер в котором он написал перед э, саммитом что очень ожидает э, на саммите поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным а также с другими мировыми лидерами да, не, ну я понимаю, что он, я так понимаю, что они уже переговорили, пока мы информации не имеем. Завтра проанализируем в понедельник, расскажем. Ну, это все интересно. Если это будет каким-то образом скрываться, затемняться, все равно мы все узнаем. Трамп напишет, обязательно его прочтем. Да, и вот пишут, что Трампу не досталось номера в отеле на время саммита G20. Я думаю, что это какая-то шутка, что у него там с бронью в отеле. Обычно американские президенты бронируют целый этаж, а сверху и снизу также живет охрана. Ну и весь отель забит американскими журналистами и теми людьми, кому доверие есть. Обычно весь этот этаж там, спецслужбы начинают уже заранее прорабатывать там, месяца зато. Там иногда и ремонт делают и все. То есть они очень серьезно относятся. Поэтому я не думаю, что он как-то там испереживался из-за того, что в отеле не было номера. Вот. Трамп перед встречей с Путиным получил на нескольких страницах да главной рекомендации было написать три слова пошел ну четыре да она и так далее и все прям вот как он он любит Трамп читать с двух так экранов и он, он, как у поляков такой пошел ты вот так. он любит в одну сторону посмотрит потом в другую как как в этом Приключения Равина а этот Луидофис, он там изображал из себя Равина, ну, потому что уловили какие-то бандиты, его там в еврейский квартал привозят, и он читает, дорогой, он обращается к людям, дорогой, и там написано Розенберг, Розенберг, потом дорогой, а там написано кошер, ну, кошерная пища, кошер, все такие, а потом порой какую-то фигню, а там написано Левис, «Дорогой Левис, И тут все начали угорать, потому что он читает, лички, ну тут какой он остроумный, да, вот остроумный. Трамп тоже бы очень всех посмешил, если бы взял вот именно два экрана и прочитал, «Пошел ты». Вот это было бы очень смешно, я клянусь. Я думаю, что многие люди в России посмеялись от души. Да, висните, опять виснят. Так, и Путин и Трамп пожали друг другу руки на саммите G20, и это само по себе. Эпохальное событие пожали руку, представляешь, там, я не знаю, что там кто кто кому там, какие масонские жесты, да, там, ты, знаешь, как это, тык-тык-тык. Да. Есть, есть по этому поводу отличный анекдот, когда вот постоянно двое на конференции пересекаются, вставляете и, и один все им говорит, здравствуйте, здравствуйте. И на какой-то четвертый раз он говорит, если вы еще раз со мной поздоровитесь, я вам руку пожму. Вот, и произошел инцидент в отеле, где остановился Путин, там каких-то космонавтов нагнали, говорили, даже кто-то приступом этот отель берет, а, да, а вот Песков, замечательный наш Песков, Песков Времени, так сказать, помнишь, Пески Времени, Песков Времени, сказал об инциденте, об инциденте в отеле, где остановился Путин, нам неизвестно. Так это знакомо, да, упомянутый Рихард Зорги, нам неизвестен. Помнишь, как Сталин ответил на просьбу японцев забрать зорги, чтобы они его не вешали. Так и здесь, вот нам неизвестно. То есть там каких-то космонавтов нагнали. Я представляю, как ФСОшники там звонили со всех сторон, бегали с пулеметами. Какая-то толпа ведет на приступ, да. И, а Песков ничего не знает Все проспал, бедолага Может тогда его Путин бы уволил Чего его держит, если Песков ничего не знает И судьбу монополии на энергорынке ЕС решит рынок Песков сказал Но это по поводу заявления Трампа Что э, он Трампа Вообще как бы Мировое сообщество не позволит быть монополией на европейском рынке. И Песков сказал, что на европейском рынке нет монополий, и на самом деле он прав. Уже нет монополий. <laughs> То есть, если в 2014 году эта монополия была, и все нас уверяли, если вы помните, когда мы говорили, что все, Путин зря вот это дело залез, потому что все, его отовсюду поганой метлой выпрут, и сделают прям в ближайшее время газовые терминалы, там Норвегии начнут газ качать, канадцы начнут жирный газ вести, американцы, там в общем все на свете, нам сказали, что на это потребуется 7 лет. Оказалось, что первый терминал запустили через 7 месяцев, как собственно мы и сказали, что год максимум. И сейчас вот все это продолжается, действительно Трамп немножко как-то заблудился, нет никакой монополии уже на европейском рынке, и Путин это прекрасно знает, и путинские пытаются демпинговать, мы знаем, что скинули до такой степени уже цены, причем подписывают какие-то тайные договора. Это вот уникальная вещь, представляете, есть биржа, да? на бирже котировки есть, люди играют. да ну, покупают и продают нефть, газ, все что угодно, воздух, парафин, там, что хочешь. Ну, что, все, все то, на чем можно заработать. Есть определенная установленная цена. Цена падает, ты зарабатываешь, цена, то есть ты пролетаешь, цена поднимается, ты зарабатываешь, да? И вдруг появляются, ну, саудиты, понятно, которые говорят, там, всему арабскому миру мы продаем по секретной цене. Никто не знает, то есть какую цену, то есть это мимо биржи, мимо рынка, это как-то это прямые поставки. А теперь этими прямыми поставками занялся ВОВА. То есть реально какая сейчас цена на газ, нефть и все остальное никто не знает, потому что завтра может оказаться так, что некоторые денежки возвращаются обратно. То есть при помощи официальных откатов, то есть тайных каких-то соглашений, которые будут предполагать одну цену в договоре, я думаю, что это уже сейчас происходит. То есть раньше просто, ну как бы ну, все знают, что такое откат, да? То есть этот поставил, ему заплатили больше, он откатил лично кому-то, а сейчас нет. А сейчас будут откатывать ну как бы как, как официальный откат, только тайный. Не лично кому-то, а организации для того, чтобы не сбивать цену. То есть, коррупция на международном уровне. Да, но это не коррупция будет, уже. Ну, на самом деле, это деяние почти уголовно наказуемо на Западе. А? Понятийный бизнес. Да, конечно. да, да. Лавров и Тилерсон проведут переговоры на саммите G27 июля. То есть, уже, наверное, сегодня провели они эти переговоры. Но эта беседа состоится как раз перед Личной встречей Путина и Трампа Да Ну уже наверное состоялась эта беседа Мы про что там говорили не знаем Но предположительно В общем-то Теллерсон Круг интересов обрисовал И самое главное что в круге его интересов Это ответственность Путина То есть ну Путин такой хороший Он там хочет в Сирии быть основным, ну пусть за это, за все и отвечает. И я думаю, что пойдет разговор о создании какого-то международного документа. США дорожат отношениями с Украиной и не откажутся от них, заявили в Госдепе. Ну, я, я не думаю, что... Вопрос встречи Трампа и Путина поставлен так остро, что Путин на встрече с Трампом скажет, что откажись от отношений с Украиной. И Трамп говорит, да, надо отказываться туда-сюда. Я вообще не понял, с какой стати это было заявлено. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о поездке Макрона в Лас-Вегас. Да, видишь, Макрон ездил в Лас-Вегас, и это уже само по себе является неким нет основанием для досудебного расследования. То есть проводилось прокуратурой досудебное расследование в начале шестнадцатого года, он там был, и значит. Заявлял он, что не имел отношения к организации мероприятия. Вот. И, а на самом деле он был министром экономики тогда. И, в общем-то, я так понимаю, что будут тоже возникать определенные проблемы. Но ну, как всегда. То есть там нет ни одного президента, которого бы не ухватили за одно место, как того или илюшу из-за анекдоты не нажимали, э, Люша, а что раньше молчал, а я глухоневой. А, а наши, не, не, не, такую возможность нам... Не, не ну а у, у нас подать, виланчели, не... у нас виланчели по 2 миллиарда и просто человек в эфире прикалывается и все. Ну какая прокуратура, Чайка что ли будет проводить расследование в отношении Путина там? Так он Или скорее, официально этого делать не может, потому что все э, доходы и вся финансовая деятельность этих э, людей строго засекречены. даже Чайка туда не может нос высунуть. Да. Так пишут Мальцев в Ливии. Мальцев в Ираке. Это как конкурс, угадай, где Мальцев. Люди устроили конкурс. Прекрасно. Американские сенаторы призвали Трампа не возвращать России изъятую в США. Дипсобственность. Да, так перед э, поездкой наказ такой. Трамп говорит: Ну, вы что там мне написали? Они говорит, там самый главный дипсобственность не возвращай, которую изъяли. Да, не отдам. Просить будут сильно, но не отдавай. Так, чуть что это такое? Не знаю, кого-то кого мы заблокировали, может и не того кого-то. Ладно. «Ты из космоса вещает, отстаньте с глупыми вопросами». Это да, это практически космос. Это точно. Арабские страны обвинили Катар в срыве усилий по урегулированию кризиса. Это просто весело, если честно. То есть, те предложения, которые Катовскому правительству сделаны, я не очень там эмира этого люблю, так скажем. Я вообще всех эмиров не очень люблю. Я вообще всех диктаторов не очень люблю. Но такие предложения, которые сделаны, ну, это обхохочется. Я говорю, закрыть Аль-Джазиру, послать нафиг Ирак, ой, Иран, извиняюсь, послать нафиг, чтобы как бы... Как это? уменьшить короче дружбу с Ираном да это как, как они себе представляют как это надо сделать встать и плеваться набрать в рот дерьма и плеваться в сторону Ирана так, так. опа ничего не понял что а все уже всех заблокировали. Так, китайский авианосец Ляонин впервые вошел в воды Гонконга. Вот Ляонин, я когда читаю, постоянно Ленин хочу прочитать. Ляонин это провинция такая Китай, Ленин. это варяк авианосец, да? Варяк он назывался когда его делали для Советского Союза. Вот в Гонконг он прибыл, а теперь, в общем-то, в Китае будет два авианосца. Один вот Ляонин, кстати, это такой же, как курящий Кузя. Ну, то есть, не самый лучший, а другой получше. Mm -hmm. Арс ар сообщил о блокировке России. России заявления Совбез ООН по ГНДР. Да, Россия заблокировала заявление Совбезу ООН, потому что, значит, якобы ну там осуждается запуск межконтинентальной баллистической ракеты, а тут вот спор о терминах да, возникает. Она не межконтинентальной баллистическая, то есть даже, даже в этом вопросе пытаются, в общем как-то заблокировать все. То есть Толстого, что ли, он боится, я не понимаю. Ну, тут уж совершенно очевидно, что нужно со всем миром двигаться в этом направлении. Или же китайский лидер попросил его, как и многое другое. на сказал, там земельки еще-то нам отсыпь, ну, там, до Урала, да. И Толстого там сейчас будут молотить, ты там не ввязывайся. Он говорит, ну ладно, я не буду ввязываться. Вот так было на самом деле. Россия начала поставки охлажденной баранины в Иран. В Иран. В Иран, в Уран. В Иран. Да. Вот эта основная новость, представляешь, она прошла везде, что Россия начала поставки охлажденной баранины. У нас вообще, я так понимаю, в Кремле охлажденные бараны сидят, а мы их еще в Иран То есть, все население закормили уже так, что есть не могут, теперь решили с Ираном поделиться. Да. Просит меня сесть левее, то рога получается. Ну, что ж, может быть, и нормально, как забодаю 5-го, 11-го. У меня аж Госдума вот, пов... на, на, наследственный символ такой, оставшийся от того предка, от рога. Так что все с рогами в порядке. Госдума повысила порог задолженности для запрета выезда за рубеж в три раза. Да, видишь, то есть теперь можно будет при наличии долгов на 30 тысяч. Выехать за границу вот Больше 30 уже нельзя Раньше 10, а теперь 30 тысяч И можно еще выехать Представляешь какая прелесть, какое счастье Я вообще очень сильно удивляюсь С точки зрения Конституции Где прописано Что каждый имеет право Ездить куда хочет Приезжать в Россию, уезжать из России Гражданин России да, И про долги там ничего не сказано нет. Но это вот, видишь, они, слава богу, так говорят, ну ладно, 30 тысяч долгов езжать еще. Я могу вам, если у кого-то есть долги, рассказать, как уехать с любыми долгами из России. Вот с любыми, будь триллиард, и вы все равно уедете. Никто вас не остановит, поверьте. Про Алексея Политикова забыл. Почему я про Алексея Политикова забыл? Я еще раз говорю, подписывайте петицию на а, сайте Белого дома за Алексея Политикова. Я очень хорошо помню, каждый день Алексей, вспоминаю, с удовольствием с ним поменялся. Я клянусь, вот если предложат, скажут, Алексей выпускаем, заезжаю в его камеру. Я клянусь, что я подпишусь. Слышите Фсбшники? Давайте договоримся. Вы его выпускаете, я заезжаю. Я отвечаю за свои слова. Выпускайте, я вам приеду и сдамся. Клянусь, слово. Вот только вы мне звоните, говорите, вы же знаете где. Я. Позвоните, скажите, Слава, вот завтра восток-то, восток-то. Мы его притащим в суд, его отпустят. Вы снимаете с него все обвинения, я приезжаю и сдаюсь». Госдума повысила порог, так да, к этому уже, да? А, да. повысила порог задолженности по зарплате. Это мы об этом говорили. Да, сказали. И та же самая Госдума одобрила в первом чтении штрафы за, за нарушение закона о мессенджерах. То есть теперь э, нарушение э, предлагается оштрафовать гражданских лиц на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. А должностных от 30 до 50 тысяч. Ешь. И юридических от 800 тысяч до миллиона рублей. Е-мое. Вот про мессенджеры. Это вот те же самые ушлепки, которые нам вчера заблокировали 5, 11, 17. Помнишь, это? Это не что нет. там за шум на лестнице, я слышу. да? Мессиры идут нас арестовывать. Вас арестовывать. Ну-ну, давайте. Такие дела. Госдума очередной раз приняла очередной закон. Напять меня тот же самый вопрос задают. Обычно этот вопрос задают Швейку. Мальцев, ты дурак. Ну зачем же вы его забанили? Он говорит, так точно. Осмелишь доложить? Я идиот. Госдума <свят> <свят> а приняла в первом чтении проект о задержании должников по алиментам. Пишет, а потом они опять сажат. Алексей, нет, давайте договоримся так, что он уезжает. Мы меняемся местами. Он уезжает, я приезжаю. То есть теперь не нужны никакие протоколы, никакие постановления суда, Госдума приняла в первом чтении этот проект. Ну нет, ну она в первом чтении, еще два должны пройти как минимум, ну а так в общем-то да. То Хочет разрешить. Раз, раз алименщиков задержали, всех посадили, у некоторых алименты уже миллиардные, почему? Потому что они включили штрафы, проценты на штраф, придумали такое, что люди никогда в жизни не смогут ничего подобного заплатить, живет мужчина с женщиной, с новой женой, у нее ребенок. И старая жена тоже ребенок. Там возникли какие-то долги. Из-за этих на них накрутили бешеные штрафы, и у них забирают квартиру. У ребенка от второго брака забирают квартиру, которую продадут, а копеечку дадут в ту семью, а квартиру просто украдут, понимаешь? Ну то есть понимаешь, что ее раздербанят. Вот для чего это все сделано. Я что могу сказать? Вот в новую историческую эпоху вопросы, связанные с содержанием детей, мы полностью берем на себя. Никаких. Все долги по алиментам все долги мы берем на себя. Мы их прощаем тем, кто должен, а тем, кому должны, мы берем на себя и выплачиваем. Я это гарантирую. То есть в новую историческую эпоху алиментов не будет, но выплаты детям будут 100%. Если кто-то из родителей хочет сам платить, ради бога, это не возбраняется, совершенно спокойно он может обеспечивать своих детей. И это, похвально, и это похвально. Но если вдруг такой возможности у него нет, мы берем эти обязанности на себя. Слава, глупая рокировка получается. Зато по-честному. Я, вы что думаете, так вот от балды это сказал? Я уж нашел способ передать этим ушлепкам, чтобы они подумали. Я думаю, что они сейчас думают. Вячеслав, ты не вправе принимать один подобное решение, ты наш нашла. Поэтому я и вправе принимать, потому что я флаг. Понимаете, это, это очень важный момент. Вот вы правильно сказали. И опять Госдума принимает закон о налоговых льготах для работодателей за обучение сотрудников. Да видишь, какой, как, какие молодцы. Такой вот раз ты можешь сотрудника отправить обучаться, потом ты получишь эти чеки, потом ты эти чеки куда-то принесешь в налоговую, и, и в следующем году. «На эту сумму с тебя возьмут меньше налогов». Охрененно. Классный вообще закон, просто замечательно. Вот ну, что у них башка по этих госдумациям? Представляешь, сидит чувак такой, офигевает, говорит, вот это да. Я в этом году потрачусь весь в ноль, а в следующем я могу на эту сумму налогов не платить. А в следующем году я, может, вообще ни шиша не заработаю. Что? Так. Да, то есть в любом случае ограблен будет каждый, но, э в свое время. но в свое время. Да, как это. Да, как я говорю, у меня любимые, Я очень, очень люблю девизы на всяких медалях, орденах. И жена, зная об этом, принесла книжку такой вот, я ее в тюрьме читал. Ну, то есть ордена и медали, редкие ордена и медали. Те, которые я не знал, там столько девизов прочитал, интересно, смеялся, просто покатывался. Ну, вот все-таки самый хороший и смешной, да, это тот, который был за медаль... За японскую войну 1905 года да вознесет вас Господь в свое время. Вот, вот это вот именно связано и с налогом. Да, мы вам там всем в свое время, да, отдам половину потом. Ну, вот Медведев порекомендует назначить под Гузова главой да. почты России. То есть он еще не рекомендовал, но когда-нибудь обязательно порекомендую. Подгузову надо было куда-то связанного с дошкольниками назначать такой фамилией. Они, видишь, там Голодец у них занимается социалкой, да, там Подгузов детьми занимался. Нормально, что прям хорошо они. Так что не так. Так, вот даже меня оскорбить нормально не могут. как-то. Что они такие некреативные, а? И опять новое поручение дал Дмитрий Медведев министру образования России Ускорить строительство двух школ в Удмуртии. Ну Представляешь ситуация какая Вот есть премьер-министр Предположим, любой страны Вот Макрон Приезжает Макрон там куда-то Я вам поручение даю, тут вот две школы постройте, пожалуйста ну, Наверное, в дома его увезут сразу же, прям в Тулузу приезжают, говорят, как живешь в Тулузе, там классно, там такие Сайрбасы рабочие пришли, хлопают Макрону, так, здесь вот давайте поручение дают две школы построить, они там хуй и все, вот <пш> <пш> <пш> ужасно совершенно, это, это вот э, премьер-министр занимается уточками и поручениями. В московском урбанистическом форуме приняли участие 40 стран. Да, видишь, как здорово. Это все происходило на ВДНХ? Конечно. И это все посвящено реновации. То есть готовы хоть всех сюда привезти, лишь бы только москвичи выехали из своих квартир. Вот хоть кого, хоть японцев, хоть китайцев, там я не знаю, хоть узбеков, там я... Не... Вот кого хочешь, привезут сюда. Только За ваши квартиры. Да Любой квартир. Каприз за ваши квартиры. Несите ваши денежки, как на песенке замечательные. А тут несите ваши квартиры, и мы вам обязательно да, дадим взамен красивую конфетку. Пишут, ушел в отставку ядерный генерал. Да, Указом Путин от занимаемой должности освободил начальник 12 главного управления Министерства обороны, генерал-лейтенанта Юрия Сыча. Ну, некоторые из его, так сказать, коллег э, с нами общались. Ну, еще до этого. Не знаю, в какой связи это. Но что в этом ведомстве, которое занимается ядерным оружием, ВУ считают придурком, очень его боятся, очень он всех напрягает, это ни для кого не секрет. Поэтому ушедший вот генерал-лейтенант, который ушел из-за проблем со здоровьем, да, он, в общем-то, я думаю, тоже не жаловал Вовочку, поэтому какие там проблемы, я не знаю, 50 офицеров Балтийского флота, если вы помните, ушли из-за проблем со здоровьем, теперь и поставили туда главнокомандующим человек, который принял 4 присяги, но Вова не понимает, если он принял 4 присяги, он и пятую примет, а почему нет? Вообще вот интересно, в книге рекордов Гиннесса есть кто-то, кто принял больше 4 присяг? Как тот адмирал, который принимал Советскому Союзу, потом Украине, потом Крыму и потом России. Четыре присяги. Ну, сейчас 5-11, я после 5-11, я думаю, еще одну примет. Так что странное вот это вот дело с ядерным оружием. Многие, кто там работает интересную информацию, скидывает очень интересно о том, что там, в общем-то, с ядерным арсеналом России очень все плохо обстоит. Поэтому, не знаю, надо больше информации. Мне нравится, что... Тролли, которые не разбираются, ну, то есть, им скомандовали сюда залезть, они, они пишут, что я алкаш. Это вот представляешь, то есть, меня почему-то всегда обвиняют в таких вещах, ну, что мне даже как-то вот совестно. Я жизнь прожил 53 года. Представляешь, кем я только не был за 53 года, где я только не служил, где я только не работал. Зампредом был Думы был тринадцать с половиной лет депутатом областной думы, где был председателем комитета по законности, секретарем областной думы, подписывал документы Думские все. Зампредом Думы был, кем только не был. И меня обвиняют в чем? В том, что я алкаш, хотя вообще даже чисто символически не пью, даже символически. И в том, что я на носороге написал слово слава восемьдесят. В седьмом году, да? 20 лет назад. Вот представляешь, как трудно жить. То есть вот все до дедушкиных носков раскопали, и вот кроме такой херни ничего не нашли. Удивительно. Я, я понимаю свою жену, которая мне говорит, что, ну ну и, и, и чего там, вот, вот как ты, как ты жизнь прожил. -то? Не, я очень хорошо прожил, и никто хорошо, лижут вове жопу вдоль, им будут доплачивать, они еще будут умудряться поперек. Да, классно.